приветствую друзья на своем канале в этом видео я покажу очень хороший сайт для заработка турботекст э, этот сайт э, похожий очень на Букс, спринт и в только здесь цены намного побольше в общем здесь регистрацию показывать я не буду но покажу как выполнять здесь задание задание здесь от 3 рублей Задания здесь и также есть легкие и сложные. Ну, к примеру, сейчас покажу легкое задание. Выполним сейчас. Вот за 3 рубля. Для тех, у кого есть Google, нужно добавить в круги. Также обязательно нажать на 1 плюс на 5 записях. Давайте выполним задание. открываем вот ссылочку сейчас подождем пока откроется так. добавить свои круги подписаться так все находится он в друзьях надо еще э, плюс один нажать дать лайки на записях 1, 2, 3, 4, 5. Так, перехожу в свой Google Plus. Прис... Присылаем присы... ссылку на свою страницу. Так. Вот. Я просто Google плюс никогда не пользуюсь. Нет. А вот мой аккаунт. Нет, не она. А, вот. Всё. Отправляем. Проверяется. Ну, мы задание выполнили, значит, деньги поступят на баланс. Минималка для вывода здесь 50 рублей. Но ну, она быстро накопится. Если выполнять задание по 3 рубля, то можно быстро заработать. 50 рублей. Здесь есть задание. Сейчас покажу. Вот и по 11 рублей. 15. 10. Вот 10. 22 рубля. 30 рублей. Сайт очень хороший. Та, а также здесь есть присутствует статьи писать. Поиск заказов. Вот. Э, тысячу символов. Платят 53 рубля. 29, 30, ну сайт очень хороший, я только на нем зарегистрировался и буду на нем зарабатывать, всем спасибо, всем пока.